Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Подручный в законе, как вор Дед Хасан помогал, кремлевским спецслужбам в Чеченскую войну рассекретили в СМИ. Авторитет засветился в войнах 1990-х на стороне России. Один из самых известных российских воров в законе России Аслан Усаян, он же Дед Хасан, прославился не только криминальным бизнесом. Цепочка несвязанных, на первый взгляд, событий, косвенно подтверждает, что криминальный авторитет старался помочь спецслужбам России в чеченских и смежных войнах и военных конфликтах. В 2010 году, новая газета утверждала, что дед Хасан помогал оружием и деньгами абхазским ополченцам, которых поддерживала Россия во время абхаза грузинского конфликта 1990-х годов на эти деньги якобы закупалось оружие и бронетехника появилась версия что пусть и ради личной выгоды бандит помогал чем мог и чеченскому сопротивлению в годы первой войны пришлось и ручки замарать в 1993 году без вести пропал старейший вор в законе россии гиви берадзе гиви резаны который поставлял оружие грузинским войскам. Пропажу Берадзе приписали людям Деда Хасана. Турецкое издание Ени Сафык утверждало, со ссылкой на МВД России, что Дед Хасан поставлял оружие боевикам рабочей партии Курдистана, в то время, как они чуть не пали жертвой турецкого гнета. Причиной была политика Анкары, с подачи турков якобы осуществлялись поставки боеприпасов чеченским сепаратистам. По чистому совпадению действия Деда Хасана, совпадали с интересами российских спецслужб. Об интересах России в курдско-турецком конфликте писали арабские и турецкие СМИ. Помогал ли Дед Хасан пророссийскому чеченскому ополчению во время Первой Чеченской войны доподлинно неизвестно. Прямых доказательств нет, лишь многочисленные версии различных конспирологов. Конечно же, дед Хасан действовал, не по указке кремлевских спецслужб. Вряд ли бы ФСБ или ГРУ стали связываться с уголовником. Если посильная поддержка подручного в законе, как его прозвали за это в народе правда, то подобные шаги Усаян предпринимал, лишь чтобы показать свою лояльность властям. Однако никакая помощь вора не отменяет того, что он был преступником и подозревался в организации десятков преступлений.